Ну что, ребята, всем привет! <свят> Это снова я, Евгений Макликов и моя Академия Кролиководства. Э -э у нас сегодня... Э -э что у нас? Суббота. Э -э суббота уже, да, 15 октября. Э -э мы с вами договаривались, что переносим марафоны уже с пятницы на субботу, с вечернего времени видео на утреннее. Э -э вот, я Федора отвез в школу технику в смысле на автобус да, он уехал и у нас с вами есть время для того чтобы пообщаться вот примерно так я прикидывал здесь как раз я думаю будет удобно у нас уже и дальневосточным регионом Сибири а то в пятницу вечером в вечернее время они уже у них уже скоро было утро вот, не совсем удобно сейчас я думаю что не будет удобнее они постепенно к нам подтянутся вот, Сергей Аписов уже здесь, здравствуйте, здравствуйте, Сергей вот, ребята, значит, я так, так, так здесь, не знаю, как его, где Павел Кенев вот, значит, уведомления проходят, это я рад что вы можете здесь подходить не знаю, как здесь поделиться вот, с этой, не как бы одноклассником Там хорошо, прямо с прямого эфира Можно там везде это дело раскидать Здесь такой возможность нет, но бог с ним Значит, кто подписан на, значит, события Марафон вопросов те Получат, видимо, уведомления И подойдут Но мы пока начнем Значит, ну, марафон вопросов разумело, что Вы задаете вопросы, я на них отвечаю э, По кролиководству Павел Кенев, добрый день, пишет Евгений Витальевич здравствуй здравствуй Павел Рад тебя видеть, рад тебя слышать Поэтому я готов на ваши вопросы отвечать на все. Но чтобы скучно не сидеть, не ждать, когда вы что-то зададите, я буду здесь между и делом заниматься. Вот, тем более, чтобы не терять время, да, заказы -то надо выполнять. Ой, я тут приболел немного. Все еще не совсем здоров. Где-то, видимо, у меня немножко вируса поехал, что ли, три дня. Вообще лежал, не поднимался. Чих, бах! Юшкин <смех> кот, глаза болят. Ну, вроде как сегодня полегче. Вот, ждать-то некогда, человек ждет. Надо. Вот, у меня же пришли. Ой. Такую посылочку получил сегодня. <смех> С Дэка. <смех> Прихожу. Я говорю, такая маленькая, такая тяжелая, что там у вас. Я говорю, золото, конечно, что -то, что там еще может быть. Вот. Вот мы сейчас ее с вами вскроем. Посмотрим, что же у нас тут за золото, да? Так. Ой, надо, наверное, а вон ножницу сделать что видно было ну давайте вот так вот вот, вот вес 18 килограмм 1798 это хорошо запечатаны молодцы девчонки я возил раньше от них они сделают я таксистами У нас таксисты ездят каждый день в краснодар вот я таксистами заказывал Они мне привозили. Ну, раньше таксисты брали там рублей 600, там 700 вот за такую посылочку. Краснодара сюда привезти. А тут что-то они... Я говорю, ребята, что случилось? -то? бензин подорожал. Ну что? С этой с пандемией как началось. Они ценники подняли. Аж до 2000 сейчас просят. Я говорю, мне, ребята, так дело не пойдет девчонкам там сказали давайте попробуем отправить с деком вот с деком отправили вот я уже по моему 5-6 посылка ага вот это вот 18 килограмм тяжелая пришла 1540 что ли я заплатил ну полторы тысячи господи Так никаких вообще вопросов с таксистами там Потом целый день там на телефоне сидишь. Они там то найти не могут, то еще там чего-то. Здесь, сказал, и забыл Все. Ну, три дня, правда, идет. Вот у нас тут хитро как-то сдак идет. Сначала идет с Краснодара в Майкоп, потом с Майкопа Вармовир, потом с Вармовира Лабинск. Слабинская уже востоской <coughs> Вот, надо посмотреть. То есть, в принципе, меня, конечно, устраивают девчонки, как работают с ними. Да, вот это они мне режут. металл завод хороший, там у них крупный. но ну, девчонки, потому что там эти менеджеры у них, девчонки, я давно с ними знаком. Вот, уже никак, как будто хотя лично не знакомы. Вот. Но уже такие у нас тесные с ними связи. Мы там в соцсетях с ними там это, обменивался. Вот. И так далее Но я к чему говорю? То есть, когда я их искал, то есть такие же предложения, в принципе, попадались мне и в Армавире и в Майкопе. Вот. В Армовире особенно здесь. Но э, в Армовире и в Майкоп надо ездить. Самому, потому что туда такси у нас Не ходят так как ходят Краснодар И я тогда только из-за логистики Выбрал Краснодар Потому что на тот момент Мне было удобнее Работать с ними Но сейчас Полис с деком Я так понимаю что с Армавира Мне будет дешевле с деком приходить То есть если я за эти же деньги найду чтобы мне в Армавире делали эту вещь, то мне будет выгоднее, конечно же, тогда делать в Армавире, может, раздек, мне, я так понимаю, будет давать дешевле. Ох, вот видите, вот такие лежат здесь железяки. Как хорошо запечатаны. Хотя, конечно, не факт. Надо посмотреть вот, как-то на сайте. Ну вот, следующий буду заказывать. Я посмотрю на сайте, у них посчитаю, что такая же посылка будет стоить, если ее отправить самавира. Очень хорошо напечатали. Так ну вот. Посмотрим, что у нас тут. Кашель все еще видите, кашель, чих, просто какой-то ужас. Вот. вот, вот у вас там в зеркальном отражении. О, сейчас я наоборот в зеркальном поверну, вам там будет видно. О, видите как, да? Макрол. ру. Вот такая вот идет Это сито новая для кормушек макляк 63 вот помните мы с вами прошлый раз да, разговаривали я вам рассказывал что я переделываю сейчас старые кормушки да и делаю для них вот такие вот шаблончики да вот такие вместо деревянных передняя стеночка вот это порожек до да, кормового отделения вот но это будет цельное то есть вот он вот это. это будет цельное вот здесь порожек загнется это сразу сито а это на заднюю стенку с буквами вот но здесь эти щели они вырезали, но не выпали и выпадают. лазер на самом деле режет ну вообще ниточка, вот там видно да, если может быть вот видите вот, вот она прорезана вокруг да, а это осталось, то есть вот эта щель вот сама 2 миллиметра вот то есть рез от этого от лазера ну вообще там я не знаю сколько он там вот такие вот получаются штучки молодцы хорошо режут всегда У них качественно и быстро вот там крупный завод вот Я всегда стараюсь работать с крупными производителями. Ну, во-первых, это стабильность, да? Потому что ну, какой-то мелкий производитель, частник, он сегодня есть. Завтра передумал. Вот, закрылся. Вот опять надо нового искать. Это что с комбикормами, что с любой другой шнягой, которую приходится нам делегировать куда-то. Вот, а крупный, он работает уже десятилетиями, да, то есть, ну, если уж он закроется, то, тогда, наверное, никого уже не будет. Вот это, во-первых, во-вторых, качество, конечно же. Вот, ну, слава богу, так, да. Но это еще не все, то есть, у меня здесь их, так, так, так, да, штук 30, наверное, должно быть, я сейчас не помню уже по заказу, то есть, кому же сколько у меня там, да, штук 30, наверное, таких, Макляк 6.3 Но тут еще И все же 18 килограмм мы... Вытащим Такие вот пачки так. О, Тут еще у нас Вот такие кто знает, что такое? А? О, вот так вот, правильно, это было. Да, это тоже кормушки. Вот, только уже маклякаем для откормочных клеток. Вот. То есть это боковые стенки. Вот так вот они, да, ставился, кто полнит, да? Вот. вот так вот они. Тут где-то. Ой. Достану. Заторы, Вот мы это еще все выгибать надо. И сито тоже О. вниз. Тоже сразу вместе с передними порожками. Есть там где-то у меня видео по изготовлению этих кормушек там все подробно это есть вот все это можно заказать на сайте macroll.ru пожалуйста обращайтесь ну это чертежи мини фермы и там же здесь на этом сайте принципе по кормушкам Ну, эти мы металлические пока отложим в сторону. Сегодня у нас задача вот разобраться с этими. Вот у нас листогиб, как всегда. пробуем их загнуть что у нас получится так ваш друг пасека пасека здесь здравствуйте павел харитонов здравствуйте здесь здравствуйте ребята вот ну я вижу только всего два человека в эфире Ну, видимо люди приходят уходят им пока не до этого это нормально Вот, а мы пойдем вон на листогиб. То есть они сделаны. Вот видите уже тоже, что да, вот так видно вот хорошо. Уже прорези все есть. вот. Это как, как по линиям сгиба. Да, то есть первые вот по эту щелочку 5 мм. Бортик отгибаем на 90 градусов. Вот а вторую вот по этой. Опять на 90 градусов. У нас получится уже передняя стенка, да? И потом по этой линии сгиба поставим. Сейчас посмотрим, как это все получится. Вот, смотрите, вот видите, мы первую сделали отбортовочку, да? Надеюсь, видно там хорошо. Вот она очень важна эта отбортовочка. Сейчас я сделаю и объясню, зачем и почему. губчики возьму вот получился у нас вот такая штучка ребята видите вот значит Вот именно вот эта отбортовочка, я вам говорил, да, важна. Почему? Если ее не делать, вот здесь получится острый край. И кролик будет раниться. Мы же с вами делаем щель здесь как можно меньше. Вот, чтобы он не выгребал оттуда корм, да. Чтобы туда кроличата не писали, никак или не заскакивали. Вот здесь 2 сантиметра будет щель всего. И он будет раниться, и, и лапки свои будут ранить, вот, и мордочку, вот, и язык может порезать, они язычком достают это все. Когда мы сделаем так отбортовочку, да, все, она уже безопасна. Он здесь раниться не будет. Это во-первых. Во-вторых, когда вот она вниз вот так опускается, вот этот бортик, да, здесь же корм насыпается. Даже если где-то шевелится, он наверх сюда не поднимается, он остается, вот здесь он цепляется вот этой штучкой, и ему перевалить сюда тяжело. То есть эта бортовка, она очень важна. Вот, ну а здесь технологические вот эти усики по бокам, сейчас мы их отогнем. Вот вы уже знаете для чего они, да. Это они у нас будут крепиться к фанерным. Вот она. На самом деле, вот они, видите, такие, да, и сюда по саморезику угоняются. На самом деле она и без них, то есть довольно-таки жесткий этот, вот его, я не знаю, что надо сделать, чтобы его выгнуть. Более того, он вот здесь тоже будет крепиться, да, вот. Э, Но ну, хрень его знает ешкин кот привычка такая да то есть по-русски по понадежнее чтобы это было вот я все-таки эти штучки вот так вот делаю вот значит дальше это ставится на кормушку где у меня тут есть нет такая где-то старая у меня есть сейчас попробую посмотреть что вам показать Вот заготовка. Вот. Боковая стенка, да? Вот здесь еще тоже пропильчик вот И вот она вот так вот раз сюда. Вот, этот пропил сюда встает. Так, здесь вот, видите, вот этот крепится. Вот, и видите вот она дальше идет да? вот это сюда тоже загнется на заднюю стенку вот и будет вот так выглядеть дура крепится к задней стенке то есть на этих макляк 62 еще они крепились просто сбоку вот в торец вот сюда вот саморезиками крепились и к задней стенке Ну держались но со временем там лет через пять вот эти саморезики отсюда все-таки из торца у некоторых выдергивались то есть сейчас она к задней стенке вот вот так вот сюда прикрепится все железо никуда не денется тысячи лет ну вот как то так спрашивайте что не ясно андроник Ферян присоединился здравствуй здравствуй андроник рад тебя видеть ну вот а я пока продолжу загибать коли вопросов у вас пока нет мы уже с вами полчаса в эфире Напоминаю, что мы с вами час в эфире Вот сегодня мы с 9 утра до 10 Вот, после 10 Наверное, я не знаю, как ребята у меня соберутся Нет сегодня Спонсоры канала Спонсоры Академии Кто имеет платную подписку Значит, в группах ВКонтакте, в Одноклассниках и на youtube канале вот и ссылку пока еще не делал сразу после окончания этого я сделаю ссылочку в зум и на наших значит спонсорских чатах опубликую вот. подстречаемся поговорим как у нас все таки мы утром будем встречаться или или же другое какое-то время вот мы там с ними порешаем кто желает к нам присоединиться оформляйте платные подписки вот на групп, в группах Макрол э, здесь, ВКонтакте, или группе Макрол в Одноклассниках, или на канале YouTube. Лучше здесь, ВКонтакте. Вот, и вам будут доступны некоторые функции, льготные, да, в том числе доступ к ссылкам на э, конференцию и зум. Ну а пока задавайте вопросы, если что-то есть, а я пойду дальше к Андроник, Евгений Иванович, доброе утро. Привет, привет, Андроник. О, Лицей Привет, Леш! Как твои дела? Как твой кончатник? Эк. Ясно. Вопросов пока нет. Ну ладно. Хорошо. Когда у всех все предельно ясно. Это не может не радовать. Видно, да. Владимир Тиш присоединился. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Так, Анна Князева, здравствуйте. О, пять человек у нас тут. Вот, видите, ребята, да, получается, что вот такая вот у нас заготовка для кормушки. Вот так вот она сюда потом ставится и на заднюю стенку тоже вот это загибается особо хочу вот смотрите да вот это у меня примерно заготовка это средний перегородка средняя да, вот сюда вот, вот так она будет он видите Я на ее примере просто хочу вам показать, что вот, то есть такой же будет глубины прорезь вот на боковушке, и вот так она будет вставать. И вот смотрите, что у нас получится. А вот здесь, вот, вот здесь будет вот так вот дозатор, вот. Вот смотрите, какая получается щель кормовая. Вот видите здесь. Здесь всего 20 миллиметров. То есть 2 сантиметра. Разница вот это И дозатор. Вот он, вот так по высоте, да, он будет на 5, на 5 миллиметров. Ниже бортика вот этого переднего. Что это дает? Во-первых, грести никак. Да, не вариант. Во-вторых, исключается случай работы кормушки как капкана, гибели кроликов в кормушке зачастую такое случается в металлических кормушках потому что принцип работы делают кормушку как для поросенка дело в том, что поросенок кушает вот, пастью собака захватывает пастью корм вот, у меня байк даже пьет вот так воду вот так хватает кролик он берет пищу языком. То есть ему не нужно засалывать в кормушку морду. То есть если вот такую щель ставить поросенку, да, конечно же он не наедется. Ему надо, чтобы чушка туда зашла полностью. Для кролика это совершенно нет необходимости. Достаточно, чтобы он языком доставал до корма. Если будет приемное гнездо кормовое большое, в которое кролик был способен засунуть голову, Рано или поздно его да, засунет эту голову. А сможет ли он ее потом высунуть, я не знаю. Тем более, когда делается кормушка, вот так, здесь острый край, вот здесь острый край, ширина достаточная, чтобы засунуть морду, да еще и глубина вот такая, где между дозатором и дном тоже вот такое расстояние. Кролик рано или поздно засовывает туда Либо голову, либо лапу Совершенно ровно И ее там заклинивают. Сможет ли он ее оттуда вырвать Ну, может быть сможет Поранившись, да, тоже не есть хорошо Но зачастую они не смогают Выбраться из этого капкана И если э, Вы работаете по технологии макрол Да, приходите в крольчатник Раз в неделю, то скорее всего Вы застанете животное уже погибшим что крайне нежелательно. Поэтому пользуйтесь вот это, да? Вот эти нюансы маленькие. Неважно. Возьмете вы кормушку у меня или чертежи вот такие же. По ним сделаете. Или будете строить самостоятельно какую-то кормушку. Самое главное, вот эти принципы учитывайте. И все у вас будет хорошо. Вот. Ну а мы продолжаем. Идем дальше. надо хренище еще делать вот Но у нас с вами осталось 10 минут в эфире значит задавайте вопросы пока еще успеете на один вопросик ответить через 10 минут мы с вами попрощаемся здесь вот возможно сегодня еще встретимся то есть я вам говорю что я планирую работы в крыльчатнике со среды перенести на субботу вот, но вот так еще не перенес, хотя среда уже перестал ходить на субботу тоже. Но сегодня планирую, сегодня вроде мне стало полегче. Три дня вообще лежал лежкой. Не мог никуда вообще ничего делать. Но сегодня вроде полегчало. Если не заплохие, то после обеда включать не пойду. И, возможно, оттуда включусь. Посмотрю, как у меня там Wi-Fi будет работать. Все, а пока пойдем дальше загибать. Эти штучки доставляют некоторое неудобство. Вот эти, которые, видите, вот вырезали, да, на не выпали они. Вот они, они же здесь по линии сгиба сделаны как раз в щели, да. Вот они видите, чтобы весь как раз пыль просыпалась сюда, и копилась тут. И они, когда я сгибаю, они отламываются и заедают потом. Вот <с И> закусывают. Мешает вытаскивать. Вот, ну мелочи. Илья Мачалкин присоединился. Здравствуйте, Илья. Как погода у вас, Андроник? Ну что, Андроник, погода нормальная. Но ну, по утрам уже прохладно. Вот сегодня что-то было градусов 7 всего. Но днем обещают 20. Солнышко выглянуло. То есть на солнышке уже тепло. Но я все-таки, вот видишь, накинул поверх футболки куртяечку. Любимая мне говорит, не отпущу, накидывай. Mm -hmm. вот. Еще не выздоровел, уже пошел. Ну, поэтому приходится подчиняться. Вот. Лечит-то эти она, а то откараться лечить. <laughs> Я что потом буду делать? Вот так вот. Вчера Николаев, К которому уральскому кролику что ли? Андроник. Молодец. Похвально. Так, ага, вот здорово. Так, ну ладно, ребята, давайте э, будем заканчивать, раз вопросов нет. Вот с этими, я думаю, тоже я постарался сегодня объяснить о, по кормушке устройству кормового отделения ИСИТа. Э, всем пока-пока, здоровых вам кроликов, вот удачных окролов, ну и себе здоровья, конечно же тоже не помешает. Значит, сейчас я в спонсорских чатах сделаю, оформлю этот, конференцию Zoom и в спонсорских чатах кину. <coughs> Минут через 10 повстречаемся в зуме. Всем пока-пока. С вами был Макляк, это моя Академия Кривиководства. Не забудьте подписываться на платный контент и будет все у вас шоколадно. Будьте здоровы!